Вы мне сразу понравились Хорошие люди, порядочные Живите сколько хотите Они по-любому наркоманы А она вообще проститутка От меня вы что хотите? Правосудие? Так за что мне их выселять? У них по-любому нет этой, московской прописки Так у пол Москвы нет московской прописки Здрасте, у меня украли сумку Бабушка, подождите Что было в сумке? Наручники. Хотели кого-то арестовать? Ну да. За что? Ну, я не знаю, он сам попросил. Фу, проститутка. Что еще было? Была защита от мудраков. Перцовый баллончик? А Нет, обручальное кольцо. Еще что-то? А, кирпич. Это зачем? Ну, защита от мудраков два. <с> Если не помогло, обручальное кольцо. Ага. Что еще? Презервативы. Я так понимаю, это защита от мудаков, от кого не помог кирпич? Так, юморист, с квартиры что? Бабуля, я сказал, идите отсюда, не буду я никого выселять. А вы подписывайте заявление. Да, милая? Зайди после работы в магазин за продуктами. Сейчас посмотрю, сколько денег взял. А где мой кошелек? Надо их выселять, да? А, они наркоманы, я вам говорю, наркоманы. Вот глаза, вот такие вот зеркалки. Посмотрим. Да, а еще а она, она проститутка.